Здравствуйте, друзья! Как сообщила омбудсмен Донецкой Республики Даша Морозова, киевский режим отказывается забирать тысячи и тысячи трупов военных вооруженных сил киевского режима, в результате чего вынуждены после составления актов хранить их вот в таких вот могилах. И после этого забрать тела умерших можно только по постановлению прокуратуры и экзумации трупа. Обменивать тела погибших киевский режим отказывается. После введения новых санкций США акции Сбербанка рухнули. Добро пожаловать в Крым. Мы здесь с Нерпинем ждали Сбербанк. И очень жаль, что я не занимаюсь спекуляциями ценными бумагами. Я бы купил десяточек. Ну, а Люсенька, подполковник Арестович, сообщала в свое время о готовящейся сдаче Херсона. И, как обычно, сообщала не просто так, а желая продемонстрировать свое эксклюзивные знания. Дело в том, что сейчас уже об этом можно говорить. Планировалось организовать многочисленные диверсии теракты в Херсонской области, благодаря имеющимся там активистам и оставшимся теробороновцам многочисленным запасам оружия. Ну, это благодаря бдительности жителей Херсонной области удалось это делать разоблачить, пресечь, сейчас уже прошли многочисленные аресты. В общем, перемога в очередной раз превратилась в зраду. Ну, а это москвичка Зайченко, которую на днях арестовала полиция. Она воспитывала свою дочь, призывая вскрывать мозги москалям, симпатизировала фашистской Германии, собиралась стать гражданкой Украины ну и, ко всему прочему, баловалась наркотиков. Значит, в семье не без урода. А это знамя победы, воздруженный на горе Кременец в Изюме. При этом обратите внимание, что все знамена победы по территории Украины, равно как и на бронетехнике, появляются по инициативе бойцов и командиров. Это не приказ сверху. А в Эстонии задержан на 10 суток мужчина, который нарисовал в воздухе букву Z. Вот мне интересно, а теперь за показанное пальцами знак Виктора и «Победа» тоже будут давать 10 суток или сразу расстреливать. Ну а ехидный премьер Венгрии Орбан заявил после победы на выборах, у Венгрии нет никаких проблем с оплатой в рублях. Если русские просят платить в рублях, мы будем платить в рублях. А вот это другое видео, в котором девицы заявляют. Я фашистка, я бы отрезала москалям по кусочку пальцев. И, да, я бы их кормила, чтобы они медленнее умирали. А тогда фашизма на Украине нет. А это самые мощные в мире 240-мм минометы, готовятся к деноцификации остатков Азова на Азовстале. Британская разведка ми -6 предупредила Офис Зеленского о том, что следует избегать провокаций с Приднестровьем, так как это может спровоцировать удар по Одесской области и открыть еще один фронт, с чем киевский режим и так хронически не справляется. Но в данном случае совершенно бессмысленное предупреждение, потому что если такое решение будет принято, никакие провокации ему не помогут и не помешают. А помимо всего прочего, ми -6 сообщила Зеленскому о том, что российские слепецслужбы получили базу данных СБУ обо всех активистах и участников. Участник второбороны по Украине. Ну и в офисе Зеленского недавно прошло совещание по вопросам здравоохранения. Выступавшие там эксперты сообщили о том, что до двух 3 смертей среди мирного населения Украина вызвана результатами реформы небезызвестной гражданки США Супрум, исполнявшей долгие годы обязанности министра, обороны на Укра... Ой, прошу прощения, министра здравоохранения на Украине и получившей прозвище «Доктор Смерть». Дело в том, что вот те парамедики, которые работают на скорых помощих, они не в состоянии оказать помощь и не довозят пациентов до болезни. Больницы. Ну, не говоря уже о том, что вообще уровень здравоохранения не способен работать в условиях вот, военного времени. А на этом фото работа ПВО в Белгороде, в городе, который находится, как мы знаем, в России, возле границы с Украиной. И, в общем-то, страдает именно от того, что поблизости от него находятся вооруженные силы киевского режима. Агент СЕКУН потребовал организовать независимое международное расследование фактов обнаружения многочисленных трупов Аркадия Бабченко в различных районах Киевской области. Ну и маленькая цитата «Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку». Об этом говорил Мао Цзэдун, и эти слова хорошо понятные и знакомы жителям Донецкой и Луганской республик, которые 8 лет жили под обстрелами, а при том, что войны вроде бы как не было. Ну и, отдавая дань таланту Жириновского, еще одна цитата. «Не можете делать хорошего, не делайте хотя бы плохого». И еще его же слова. «Не надо заставлять детей учить английский, пусть лучше изучает автомат Калашникова, и тогда скоро весь мир заговорит на русском языке». На этом все. Всего вам доброго. До свидания.